Умоляю вас, никогда не рассуждайте о тергени бедаля до изучения доказательств. Как определяется понятие истинности? Вот я бы сказал так. Потому что это пример бесконечного утверждения. Друзья! Маткульт, привет! У нас. Мой учитель в школе 57 Шейн, Александр не, Ханевич Шейн. Но я несу ответственность <сих>, за все высказывания своих учеников по всем вопросам. Хорошо. Да, но по математике... А, да. значит, по математике я даже в большей <сих> степени готов. Тем, готов нести ответственность. Значит, я э, прошу прощения, что Саша решил выступать вот в наморднике. Ну э, я что, вы собак не видели? Это ли? все нормально, потому да. что я считаю, что у нас свобода, как бы, кто да. хочет, может носить маски даже прямо что? перед экраном. Вот так вот. Так что у нас тема сегодняшнего нашего разговора, теорема Гёделя, она бывает о полноте и о неполноте. Ну, бывает еще про теорию множеств. По да. теорию на, на, на самом деле Гёдель, видимо, был самым замечательным логиком э, в 20 веке, и он более или менее во всех областях оставил свои следы. Нет, даже он пытался доказать существование Бога, но это отдельный пункт, и тут я ничего не понимаю. Но самые две известные его теоремы они так и называются. Теорема о полноте значит, и о теорема о неполноте. Ага. Значит, полнота она говорит ну, если, если на уровне философов, что всякую истину можно доказать. Так. А неполнота. Наоборот. Соответственно, наоборот. Что не всякую истину можно доказать. Отлично. Ну отлично, и как вы догадываетесь, да. значит, они друг другу не противоречат. Они противоречат, они потому, что вот слова истина имеется в виду не вообще истина так, а истина определенного типа, определенного класса. И, значит, ну и средства доказательства тоже можно обсуждать. Но главное, что вот там какую, о чем там. Угу. Но вот на уровне философов больше, я думаю, ничего полезного сказать нельзя. Да, поэтому давай поговорим да. о математической полностью да. вот всей формулировке, да, от начала и до конца. Ну, э, не то чтобы от начала, понятно, что мы предполагаем какие-то знания. Но давай так, вот ты мне ее, ты как бы цель такая, чтобы я ее сейчас понял в общих чертах. Ну, вот. а что, значит, И вместе со мной, соответственно, поймут и наши слушатели, по крайней да. мере. Да. А может быть я проект, пойму? Да. Хорошо, значит есть две вещи, полнота и неполнота. Это в принципе вещи совершенно разные, независимые, можно обсуждать их отдельно. Но значит и то и другое, конечно, все-таки полностью технически объяснить сложно, потому что тут все ну, разные надо определения там то и все. Но а, что-то, какие-то примеры продемонстрировать можно. Но соответственно надо выбрать, что, про, про что мы хотим, про, про полноту или про неполноту. Ну, а, если здесь нет какого-то порядка строго, нет, они независимы тогда так, про, про неполноту, просто... потому что она в каком-то смысле более такая скандальная, что ли. Да? Поэтому про нее и будем говорить. Теорема Геоделя о неполноте известна, ну, более-менее всем, кто хоть чуть-чуть, э, вот да. эти три слова известны всем, кто хоть чуть-чуть да. связан с математикой. Теорема Геоделя полноте уже многие даже да. не знают, нет, что она существует. Нет, это мог, могло быть аргументом, чтобы разобрать теорему о полноте, но нет, но хозяин-барин. Ну, да, давай начнем с неполноты, да. а потом, может быть, и до полноты и дойдем. Да, ну, давайте тогда, сейчас, давай я тогда скажу на следующем уровне, Да. А как она выглядит. Что множество арифметических Истин угу. неперечислима. Сейчас я попытаюсь объяснить, что означают вот эти отдельные... Все, все три слова. Ну, множество это я уж не буду объяснять. Ну, это что такое арифметические истины? То есть, есть... Утвер... но в математике есть разные утверждения. а Есть там утверждение, я не знаю, континуум гипотезы. Вот она не является арифметической. То есть, вот есть арифметическое это если мы говорим только о чем-то конечном объектах, то есть, скажем, а, ну мы можем говорить, что чего-то там бесконечно много или там что-то, но мы, мы не говорим там о действительных числах, о множествах, а вот скажем, ну какие примеры, Там теорема Ферма это арифметическая о, истина. Во чуть -чуть... Сейчас, вот про конечные объекты чуть-чуть да. подробнее надо. На Ферма означает, что нет ни одной тройки x, y, z положительных да. целых чисел, что x в n плюс y в n равно z в n и n больше двух. А вопрос такой: n тоже положительное, целое и да. больше двух. Значит, э, вот это, это же как бы, ну, проверка это утверждение бесконечно. Нет, проверка бесконечна, нет. Утверждение, нет. Если бы истины были только те, которые можно проверить прямо вот ну Да, да ну, или нет, тогда, да, тогда вот бы не вот было вообще, так всей проблемы. В теории, да. А вот что имеется в виду про конечные объекты? Вот. А имеется в виду, что все, все, все, все, ну, все что, о чем мы говорим, все само по себе конечно. Вот то, что там чего-то бесконечно много, это пожалуйста. Ну, как это, как это. Ну, здесь вообще этого нету. Здесь говорится, что там не существует таких X, Y и Z. Да, вот конечно, что здесь конечно, просто Все, длина, длина X, Y Z и N. Длина. длина просто это Нет, нет, фраза и континуум гипотезы тоже конечно, что не существует множество приручной мощности, наверное. Но тогда важно, что, что? что здесь не, Вот X, Y, Z это совершенно конструктивные объекты. Но вот тут, тут нет, нет ничего, кроме, кроме натуральных чисел, и там слов, там, я не знаю, там конечных град. Мне тогда нужен пример чего-то бесконечного, чтобы сравнить и понять. Пожалуйста, бесконечный, бесконечный, что понимаю, что хорошо, бесконечный. Вот, да, бесконечный, давай, бесконечный, давай, да. давай я объясню, есть, есть такая теорема Рамсея. Да. Значит, ну как, когда начинаешь школьникам объяснять теорему Рамсея, то даже есть мел разных цветов, что да, если да, да, имеется шесть да, да, да. товарищей. Ну конечно, да, я могу ее продолжить. Да, давай. А, тогда либо мы Но найдем три. И ну, и, и ну тут есть какие-то, да, значит, есть какие-то ребра, да, то есть некоторое количество ребер есть. То есть а, есть шесть точек вершин, да. и некоторые из них соединены ребрами. Вот это, да. это, это розовое, это не ребро, это так. Это не ребро, это шесть. А, а а да. Значит, вот есть какие-то ребра. Ну, давай я нарисую как, какую-нибудь ситуацию. Вот, например, вот такая ситуация у меня, да? Значит, это граф да, с шестью вот вершинами. Ну и раз, два, три. Сейчас. Раз, два, там, три, да. четыре, пять ребер. да. И утверждается, кстати, да, я нарисовал достаточно неочевидную картинку. Да, утверждается, что либо найдется три вершины, в которых нет ни, одно, ни одного ребра между ними, вообще ни одного. Либо найдется три вершины, между которыми, наоборот, все ребра есть. То есть, либо есть пустой подряд, есть, либо, либо есть, есть полный тре треугольник Но Я уже вижу, на самом деле, вот, очень легко здесь увидеть пустой а вот здесь. Эти две не соединены, эти две не соединены, эти две не соединены. Ну, тут много, даже вот и да. этот тоже годится. есть серебро, да, Верхний не да. годится. Вот этот годится, я вот сходу я не вижу еще какие-то, которые годятся. А, нет, вот эти три годятся. Но видно, что, по крайней мере, здесь проще найти именно пустой. Но если бы ребер было много, то вам как бы проще было бы найти полный набор. То есть три, которые образовывали бы треугольник. То есть, если я, например, вот. Скажем, вот это ребро добавлю, да, То вот это вот уже не получится Выделить Но тогда получится выделить вот эти три Которые, наоборот, образуют полный подграф И утверждение, значит, состоит в том, что Для любых шести человек Либо такой треугольник есть Либо пустой треугольник есть Но это такое простое очень утверждение Которое я там докажу за три минуты Да, но, а, кстати, чтобы все-таки было понятно Что это не совсем тривиально Например, если у нас не шесть, а 5 пять столько а, то тогда это уже неверно, да. потому что это самое ну, Просто многоугольник, пятиугольник да, значит, Если у нас не 6 вершин, а 5, вот то можно нарисовать Нет, ну или там а, можно нарисовать пентаграмму Можно ну, и так <laughs> это Граф тот же самый абсолютно Да, да Но угу. это самое Ни здесь, ни не здесь нет ни трех таких, ни трех таких Ни трех пустых, ни трех полных Да а 6 уже достаточно. Да. Вот эта теорема Рамсея, это вполне себе арифметическая ну, истина. Да, но на самом деле она так сказать, такого типа, что ее всегда можно проверить, потому что графов конечное число да. можно все перебрать. Так. Теперь я приведу пример наоборот с другой стороны. Бесконечная теорема Рамсея. Так. Если у нас имеется бесконечное множество точек, и каждый из них тоже, как и раньше, соединены линии, или не соединены линией, если бесконечно много точек, так, бесконечно много число вершин. людей, ну да? например, можно считать, что вершины это просто натуральные числа, там ну, 1, да. 2, 3, и мы соединяем их линии, если они там, я не знаю, сумма делится на 8 или еще что нибудь Ну да, ну, какое-то свойство. На 8 это тривиально, но в общем какой-то есть свойство совершенно произвольное. Да. Тогда утверждается, <кười> что <кười> можно <кười> часть вершин выбросить, и оставить бесконечный подграф то что называется то есть да. вот, оставить некоторые вершины между ними ребра ну где есть то есть а и где нет то нет то существует бесконечный подграф да. который ну вот как здесь либо либо либо полный то есть есть все ребра ух ты или пустой О -о -о. Я думал, будет утверждение, что существует подграф любого размера с этими свойствами. Нет, есть, пока, пока, нет не это, это, это, это, это подожди, это мы еще тоже обсудим, если хочешь, но пока что теорема такая, что если имеется бесконечный граф, а, то, то у него есть либо полный подграф, либо пустой подграф. Ну, то есть как, как бы здесь, здесь было 6 и 3, ну, да. а здесь, условно говоря, там бесконечность, бесконечность и бесконечность. Да. Ну и что? Она что? Может быть верна или неверна, да? Нет, значит. Ну без относительных теоремы Юдали это вообще верное утверждение. А это прям даже. А вещи. что? Ну человек упивавшийся Разгородским не может этого не знать, по-моему, что как это доказывается? Ну так же как и здесь. Рассмотрим какую-то вершину одну. А, ну и начинаем. Она да? либо с, посмотрим на все ребра, которые из нее ведут. Либо Либо она соединена с конечным числом ребер. Да, а тогда да. она не соединена с бесконечным числом да, да, Либо она соединена с бесконечным числом ряда. В любом случае оставляем вершину 1 и оставляем вот эти все ребра. Бесконечные, которые. Ну, либо у нас так, получается так, да. новый граф, в котором уже не все вершины есть, но который обладает таким а, и замечательным шаг за шагом свойством Просто это можно проводить. Ну, так сказать, тут тоже, подожди. Значит, вот у нас имеется вершина 1, и известно, что вот все вот эти ребра одинаковые. Либо они все есть, да. либо все нет. Mm -hmm. Одинакового цвета, если Один, ну, одинакового белый, цвета, черный, если да? они скажем, бывают отсутствующие, присутствующие а как черные? красные да. и синие, uh -huh. или там белые, черные. Uh -huh. и то вот, значит, она. Вот, вот все вот эти ребра одинаковые. Так. Дальше мы берем вторую вершину. Mm -hmm. И тоже можем выкинуть часть из оставшихся. Ну вот она либо соединена с этими, с третьей, с четвертой, пятой и так далее, либо не соединена. И если выкинуть оставшиеся, можно считать вот эти все одинаковыми. Ну, например, считать, что вот всех вот этих нету. Так. То есть вершина 1 соединена со следующими, вершина 2 а не два, соединена например, со следующей. То есть мы не можем гарантировать, что, например, может, здесь могут ну быть да. соединения. Но если соединений бесконечного бесконечное число нет, то тогда, значит, есть наоборот не соединенные да, ну в да. бесконечном числе. Ну Но то же самое, пока у нас хватит цвета мела, можно сделать с вершиной ну 3. Да, да. И они все одинаковые. А вот дальше-то что? Дальше мы смотрим на все вершины. Они двух типов. Некоторые соединены со всеми последующими. Да, а некоторые нет. А некоторые не соединены. Спрашивается, что же нам делать? Надо посмотреть, какие каким бесконечное число. Если тех, которые соединены со следующими бесконечное число, то их можно оставить. А если их тех, которые не соединены бесконечное число, то их надо ставить. А, -а, а, потому что. Но это уже просто, если в множестве да, либо там это просто подряд и, есть, и сюда там, соединю, сюда... ну да, да, -да, -да, -да. Такие Ой. сети, то либо таких, либо. Да, это такое, да, это вот это, это, это, это и утверждение зуб сломить понять и доказательство оказывается, проще, чем самоутверждение, по сути. Ну нет, это как бы самый простой случай теоремы Рамсея еще. Там иногда вершины раскашивают в три цвета, иногда берут не, не ребра, а гиперребра, то есть тройки Приводики, вершин. Да. В общем, там много. Это целая mm -hmm. наука, там, потому что это Reverse Mathematics, и там есть специалисты в этой области. Но это вот, это вот, нас сейчас это интересует, потому что это пример бесконечного утверждения. В нем в самом начале речь о бесконечных множествах, ну и, соответственно, в доказательстве тоже, тоже mm -hmm. упоминаются бесконечные множества. Так, ну как-то это формализовать можно, да, понятие конечное и бесконечное утверждение? Нет. Почему вот это конечное, это бесконечное? Потому что это может быть сформулировано в языке арифметики, в котором нет бесконечных множеств. Вот я бы сказал так. Ну или представим себе язык теории в которым нам запрещено говорить про бесконечное множество. Mm -hmm. А только про конечное. Но можно говорить, что для любого там... Да, да, да. да. Вот это я... Ссылка раз... может Нет, быть, вот я отсылка. хотел сказать вот От такой отсылка. пограничный случай. Да, да. Значит, а, значит в, в чем состоит промежуточное утверждение? Это как бы конечное утверждение, которое на самом деле эквивалентно бесконечной теореме теоремой а Оно формулируется так, что для всякого... Всякого n существует такое m, ну, целого больше единицы существует, целое m больше единицы, что в любом графе из m вершин. Либо существует есть, полный подграф на n, Ну, я сказал стоит. бы, есть n одноцветный. да. То есть вот то, что у нас было в начале, это была теорема, так, вот, при m, n равняется 3, можно взять m равняется 6. Mm -hmm. Но это общее утверждение, что если мы захотим, например, брать подграф под не из трех вершин, а из 33, mm -hmm. то можно найти свое, там, может быть там. Там, на самом деле, они очень быстро растут. Да. Найти с, с, такой размер графа, начиная с которого обязательно есть 33 одноцветные квадраты. Да. Да. Вот это утверждение конечное, несмотря на то, что здесь идет речь о... о, о, о в принципе, его нельзя проверить. Оно идет речь о, о числах, которых бесконечно много. Но само по себе вот все переменные сюда входящие, это, они говорят о конечных объектах. Это пример арифметического утверждения. Ну вот, соответственно, на таком простом уровне... А вот, вот, вот, вот, вот пример. как бы Граница проходит вот, вот здесь, а замечательным бесконечного образом... ...бесконечного подмножества уже все, значит это не конечное. Да, и, ну, и, и, и, и дано тут уже бесконечное. Это как бы граф для любой пары натуральных чисел есть что-то. Это бесконечный объект. Но вот интересно, что здесь и, как бы, эти утверждения эквивалентны, если на самом деле можно проверить. Но это конечное, это бесконечное. То есть бесконечность, конечность утверждения относится к его формулировке. Там, скажем, какая-нибудь гипотеза близнецов, хотя она говорит, что существует бесконечно много чисел, она конечна. она конечна, потому что она говорит, что для любого n существуют такие p1 и p2 больше n, ну такие, что они там простые, отличаются на 2 но вот все тут, тут, нет, тут нет как бы ничего а множество то есть разрешаются знаки существования и для любого разрешаются всякие арифметические действия и неравенства да. и буквы Сло, ну, с, буквы сложение умножения. ну это понятно арифметические да. действия ну можно на самом деле разрешить конечное множество натуральных чисел это уже не, не можно разрешить слова из нулей и единиц можно разрешить я не знаю, программы графы конечные можно разрешить я не знаю там конечной группы, любое, любое, только чтобы не было бы ничего бесконечного. Прямой вот это вот, вот это вот, значит, да. не арифметическая истина. Ну, собственно говоря, для теоремы Гёдаля это даже как бы негативный факт, что даже если мы ограничиваемся арифметическими истинами, да, да, да, то да, уже то множество будет неперечислим. неперечислимо. <свят> это означает, что нет алгоритма, который бы выдал на каждом шаге, то есть нет конечного текста, да при, при следовании инструкциям которого будет, значит, на каждом шаге будет выдана некоторая очередная генетическая истина. Или нет? Да, значит, э, ну, значит нет, никаких, нет, лишних, нет, нет, нет такой программы, ничего, да? которая, будучи запущенная, да, ну, там, никогда не останавливается и все время печатает только истины, ну как в этом американском. Что клянусь говорить только правду и всю правду. И всю правду, да. А, а кстати, как заметил мой уч учитель Успенский, по-русски это неправильный перевод. Mm. Потому что обычно говорит, говорит Правда, только, только правду. Правда правду, а ничего подобного, да? Да, на самом правду деле и всю и правду. Всю правду да. Значит, то есть только ну, по-другому. Первая, например, например, ага. например, написано: первая какая-то истина, второе, чуша бракадабра, третья, какая-то а истина. Тогда это легко, потому что можно просто все писать подряд, часть из них истины. <связано> а, то -а есть -а -а, <связано> это не бессмысленно, Нужно, чтобы именно они, и только они были. Да, ну естественно. Нужно писать только истины и, и все истины. И вот этого нету. Вот такой, не может быть такой программы, которая, которая это делает. Так, тогда я спрошу тебя, что значит арифметическая истина? Ш ну, как бы на, на уровне вот этого, ты же не понимаешь, что это верное. Что-то что, -то, что вер верно, да? Ну, вот мы теперь знаем, что это... Одна да кто действий. определяет истинное или нет ну, здесь Уайлз, да да ну, здесь а... Рамсей, да ну нет все-таки тут есть два вопроса кто, кто выяснил про данные объекты что да. а второе что интересовался понятие пилат но Христос не смог <кък> ему ответить как определяется понятие истинности <къ awes> это значит а... но как тут, тут мы углубляемся да, в, в отдельную тему что, что для того, чтобы определить истинность, мы должны рассуждать теории, в которой есть бесконечные объекты. Я боюсь, что мы в это, лучше в это не вдаваться. Uh -huh. А второй пункт можно заменить... Есть вариант, есть синтаксический вариант. Синтаксический вариант такой, что это не вместо того, чтобы все истины, мы говорим, что для любого x либо x либо не x порождается вот этим процессом. а Закон Аристотеля, Закон Аристотеля — это как бы здесь. Вот это мы заменим тем, что здесь не порождается одновременно x и не x. Угу. Но, но нет, зак... Ну, вернее, нет, нет, нет, нет. Закон Аристотеля вообще... Ну он скорее действительно как бы, да, это вот правильно там. говоришь. Здесь это просто как бы такое минимальное требование например, с непротиворечивостью. Потому что если машина говорит сначала одно, а потом отрицание этого, то явно она, так сказать, не претендует ни на да. что. А это называется, значит, непротиворечивость, это называется полнота. И вот они одновременно невозможны. Хорошо, значит, давайте вот после перерыва я пытаюсь повторить, и вот мы уже стерли все, все написанное, Значит, я попытаюсь повторить, какие пункты Сейчас. важно осознать. Да, что, во -первых, на, надо, подожди, пока только устно, повторяем, потому что это должно высохнуть. <сёк> <сёк> <Да>. <сёк> ну хорошо. Да. Да. Во-первых, что такое перечислимое, переч... вот, значит, вот перечислимое множество? Это такое множество, все элементы которого выдаются какой-то программой. То есть программа не останавливается, и начинает печатать, там вот напечатала строку, напечатала еще строку, напечатала еще строку. Вот все строки, которые она напечатала, образуют вот это множество. И множество, так, которое таким образом можно получить, называется перечислимами. Но, например, вот можно не доказывая теорему Ферма, понять, почему множество тех показателей степени n, для которых она не верна, но ну, их на самом деле нету, но почему это множество перечислимо. Вот можешь ли понять? А... Не, да, ты не знаешь доказательства теоремы Ферма. Не знаю, пока нет. Но ты хочешь пытаюсь. написать программу, чтобы она писала, пи печатала в, в, в, по строкам, все показатели n, для которых теорема Ферма не верна. Как она должна действовать? Ну, она должна просто проверять подряд и все. Она проверяет все четверки x, y, z, ну, да. в каком-то x, y, z, n в каком-то порядке. Да. Как только обнаруживается четверка, когда теорема Ферма нарушается, она это n печатает. Только единственное, что э, она же уже при n равно 3 будет проверять бесконечное время. Она никогда, она никогда не останавливается, но, естественно, она в принципе должна печатать все n, она не должна сначала проверять при n равном 3, а потом а, при n равным 4. Есть можно написать, вот она постепенно повышает x, y, z и n, да. время от времени выдает... Да. Некоторые n, при которых да. обнаружены, но, но, но не обязательно, что три, а потом там 5. Не потом... обязательно, она а, может все, сначала да. будет какое-то большое, а потом обнаружить. Просто из программ посадок да, да, да, да, да, и выше, да, и больше да, да. она не да. будет. Вот. Ну ты можешь ну, спросить да. Мишу, узнать, что такую программу можно написать. Ну, а, раз, причем, ну еще... понятно же, что ну, ну, можно. Да, да. понятно, да. И кроме того, важно, чтобы, mm. ну если мы хотим, чтобы она печатала их по одному разу, то можно хранить список уже напечатанных и не печатать еще раз, но это формально это не требуется по определению. Значит, а, вот, а, не требуется... Ну, требуется. это поскольку это всегда можно добиться, то это не требуется. Значит, перечи, перечислимое множество... Так, кажется, уже можно вот я на той небольшой части... Нет, да, ты уже проходи и пиши, потому что сейчас досохнет все. Значит, перечислимое множество, это множество, это как бы, так сказать, вывод... Вывод, э, ну, поскольку он когда не останавливается, может быть, программисты бы сказали, что это не программа, а процесс алгоритмический что имеется процесс, который никогда не останавливается, и время от времени что-то выдает, как они говорят, на стандартный выход. И вот то, что появляется на стандартном выходе, по определению, образует перечислимое множество. И то, что можно таким образом получить, это и называется перечислимым множеством. Соответственно, вот теорема, теорема Гёделя о неполноте, которая я уже что множество арифметических истин таким не является. Не существует программы, которая бы печатала только все истинные утверждения и только их. Так, а скажи мне такую вещь: как это связано с такой, знаешь, э, э, дворовой формулировкой теоремы Геодаля о том, что существует утверждение, которое верно, но недоказуемо. Конечно. Значит, а, ну, да. А, Можно, да, прояснить эту да. связь? Да, Значит, дальше отсюда следует. Ну, значит, то, что сейчас я скажу, будет правильным рассуждением, но, но конечно, в нем будут некоторые не, не очень понятные места, потому что, что такое верное утверждение. Отсюда следует, что есть верное, ну, давайте, если я говорю истинное, то пусть истинное, истинное, недоказуемое, но в самом деле, представим себе, пусть нет, тогда а, значит, ну, тогда истины совпадают с доказуемыми. Теперь, а что такое доказуемое? Вот что такое истинное? тут мы уже как бы согласились, что мы этого не понимаем. А что такое доказуемое? Есть некоторые как бы правила доказательства, принятые там в формальной арифметике или там... Доказуемое да? имеется в виду невыводимое. По формальным правилам. Ну, типа там, если из А следует Б да. и А верно, то Б. Да. Ну, правила есть там да? аксиома. Есть Аксиомы да? это просто некоторые строки, которые объявлены аксиомами. Есть некоторые правила, как из одних строк, уже, уже принятых, как доказанный получить другую строку. А индукция это тоже, да, формулируется? Индукция Я это, это некоторые серия аксиом. Угу. То есть там бесконечно много, но их Они все получают свои по единой схеме. Схема индукции. Так. Ну, сам... ну, правильно тогда, значит, все более-менее понятно. Что если у нас есть формальные правила, мы можем порождать все доказательства. А именно, мы перебираем просто все последовательности символов <coughs> и отбираем из них те, которые соответствуют формальным правилам. Так. Но если мы можем пор... мы на каждом шаге по проверяем. порождать все доказательства... То есть те, которые удовлетворяют этим формальным правилам, то мы можем порождать все доказуемые формулы. А, то есть множество доказуемых формул, доказуемых истин, на самом деле перечислимо. Множество доказуемых формул всегда перечислимо. Ну истин, да, можно сказать. Ну это отдельный вопрос будут ли доказуемы истинные, но даже если доказуемым почему-то у нас система доказательств плохая и доказуемые ложные, то все равно доказуемых перечислимое множество по этим тривиальным причинам. Нет, но ну, ну, нормально мы считаем, что все доказуемые истины ну, да. в нашем таком ну, так, первом при... камере. Э, есть истинные утверждения, которые доказуемые, и такие утверждения могут быть перечислены. То есть вот у нас есть все утверждения. Да. Вот они делятся на две, в некотором смысле даже равные половины, истинные и ложные. Ну, ну, да, Потому да, что это... если утверждение А-истина, а то там не А ложно, и наоборот. Ну, да. вот. Дальше у нас есть доказуемые утверждения. Вот они. Будем считать, что они все истинные. Но оно, вот это множество обязательно перечислимо. Да, вот пожалуйста. Да, Если перечислим. мы уже боремся, кстати, за симметрию, то можно помимо доказуемых рассмотреть опровержимые. А. а, а опровержимые, это значит, что отрицание не а, но ну, доказуемое. Вот, да? доказуемое. Ага. вот они будут все ложные и они будут образовывать части этих. Теперь говорится, что если вот это перечислимо, а истины нет, ну отсюда, в частности, следует, что это не совпадает с этим. Да. Значит, есть какое-то утверждение вот здесь. Mm -hmm. Да. Так, ну и... Э, ага. Значит, э, э, сейчас я попытаюсь задать вопрос. Сейчас я попытаюсь задать вопрос. Так, значит, невыводимые по правилам. Ну, я могу сказать так, что ну, тут, тут, тут есть как бы два, две, две, дальнейшие темы, которые ну, можно да, обсуждать. Да, что можно Первая делать, тема да. такая, что а еще это вот вы говорите про истины, что такое истина, что есть истина, это мы не знаем, не доказали и все такое. Вот как от всего этого избавиться от упоминания истины, как сделать это утверждение чисто синтаксическим? Это, это вот то что, то что сделал Гёдель, э, ну с чего его даже начинать? А этот он тоже, да, сделал? Ну нет, но ну все, все это вот теорема о неполноте Гёделя, да. да, ну вот все это понимание, что такое перечислимое множество, это скорее, скорее там уже его последователи это сделали, но ну и, и другие разные люди одновременно, но вот это все как бы теорема йодаля о неполноте. А второе, почему вот это объяснить неформально, почему вот множество арифметических истин не перечислимо? Ну, объясни, наверное, неформально, потому что ну что такое артиметическое, естественно, понятно, вот все да. это артиметическое, естественно. Легко. Рамсей тоже. Ну то есть как бы может быть действительно доказать, ну вот как-то так вот на таком да. уровне взять доказать. Это это начнем здесь, да? Да, я, да, я думаю, что даже хватит этой ага. части. И а потом что? у меня будет вопрос про теорему Гудстейна, про которую сейчас у нас вот конкретно сейчас идет как раз мини-курс. Да, я к своему студию не посмотрел, поэтому я не могу осмысленно комментировать. И это и есть то самое утверждение, на самом деле, которое недоказуемо, да, истинно недоказуемо? Ну, од да, одно из... Ну, в некотором смысле да. Но давай я объясню, почему это так. Первый шаг, что утверждение о неостановке... Об остановке. Да, кстати, вот тут вещь, вещь, вещь которую... Которую, которую, я не сказал, а который в перерыве сказал, что когда мы говорим о утверждениях, мы, конечно, не, не имеем в виду, что утверждение, что я не знаю, там, x больше y, это утверждение да -да -да, оно не истинное, сказать, что оно неистинно, недоказуемо, недоказуемо, не ложное. Метрическое, да. метрическое. это как бы то, что товарищи ученые называют высказывательная форма. Формула, что она да, зов... форма. форма. ну да. там это называется формула тоже, но такие философы говорят, что это не высказывание а высказывательная форма, так. потому что в ней есть переменные, от истинности которых зависит ее истинность. От значения, которые зависят. От, от значения, да, извиняюсь, от да, значения. Понятно, да. То есть вот это, конечно, вот, вот этого всего нету. То есть мы да, считаем, да, да, да, что мы... утверждения, как называется, там замкнутые. То есть они как будут либо да, либо нет, так сказать, не то, что там... ну, то есть любая буковка должна входить вместе со значком для любого да любого. И... нет. -то, нет, то есть скажем, я сказать утверждение, что там Вася придурок, оно не, не замкнутое, потому что, ну, если Вася не является константой. Так сказать, ну, это, да, как много таких, в, Вась много. Да. А утверждение, что там все Васи придурки, или среди них а есть один уже, придурок, да. это уже замкнутое утверждение. Ага. То есть, но вот, первое, что я хотел сказать, значит, я отвлекся, но первое, что я хотел сказать, что утверждение обстановке программ, Значит, программа это конечный объект, это строка символа. Так. Значит, соответственно, можно спросить, останавливается ли она, будучи запущенной. Да. Значит, утверждение остановке программы это арифметическое утверждение, но оно может быть истинно или ложно. ну Программа может останавливаться или нет. А, но есть Для каждой программы утверждение ее остановки есть арифметическое утверждение. Вот знаете, конкретная программа P. Да, есть программа P. Вот я принес программу. Ну смотрите, давай я приведу пример одной программы. Да. Программа ищет опровержение гипотезы Колоса. Да. То есть оно включает число и его либо делит на два, либо, Либо умножает на 3, прибавляет 1. 1. Да. Да. И, соответственно, значит, она не останавливается, если какое-то число уже пришло к циклу 1, 2, 4, угу. то оно следующее число берет. Да. И вот утверждение об остановке этой программы, оно, име... оно пройдет серьезный свет на гипотезы колодца. Оно не эквивалентно ей, но пройдет серьезный Тут, тут, тут все-таки некоторое... С, с, с чего она начинает? Пример, да? С какого числа? Ну, с единицы. Нет, 1, 2, 4 мы его исключаем. И дальше все, которые... Нет, значит, для каждого n... Есть утверждение об остановке программы, начинающейся с n? Нет, а я имею в виду, что общая программа, что она берет и все подряд перечисляет просто вот для... Да, хорошо, n но когда n. она должна остановиться? Она делает следующее, она просто вот это все делает, и если, если очередное число упало в 1, 2, 4, переходит к следующему. Ну хорошо, но она, она никогда не останавливает. Неизвестно. Нет, ну, а в каком случае Коузь она могла том, бы остановиться? А, нет, она, да, она никогда не остановится. Да, поэтому да, вот да. Это, это общее утверждение. Я да. хотел что сказать? Что для каждого конкретного натурального N да, есть да. утверждение об остановке программы, которая его это да, да, да, пока да, да, да. мы и, не зайдем и в. И это исключение. уже просто гипотеза. Это, это арифметическое утверждение, <coughs> <coughs> безусловно. Есть другое арифметическое утверждение, что для <coughs> всякого N вот эта программа остановится. А, ну вот, вот это и есть гипотеза. Вот это называется гипотеза Холвиц. Этого самого. Ну, на, на, да, на, на, на самом деле, ну да, если, если только подостановится, иметь в виду цикл 1, 2, 4. Потому что, возможно, возникнет новый цикл, она по нему будет циклиться, но мы это не будем засчитывать за остановку. Да. да. Значит, а, вот, вот, гипотеза это гипотеза колодца. Да. Но это не есть утверждение вида, утверждения, да. это более сложное утверждение. Что для всякого, всякая программа определенного класса остановится. Это как бы следующий уровень сложности, но это тоже арифметическое. То есть это все совершенно арифметическое. А это? Ну, и тем и более, для любой конкретной программы, утверждение об ее остановке, оно арифметическое. Потому что, как бы, это речь о том, что мы следуем каким-то правилам, там процессор записывает там из этого сюда, там из того туда. Mm -hmm. То есть, ничего бесконечного совершенно нет. Да. Это абсолютно арифметическое утверждение. Соответственно, оно, его можно доказывать раз, разными средствами. Значит, предположим, мы можем выражать <coughs> от противного. Пусть теорема не верна, теорема Гёделя о полноте не верна. Тогда есть способ доказывать, доказывать все истинное, все истинные арифметические утверждения. Тогда отсюда вытекает, что есть алгоритм, выясняющий, останови, остановится программы или нет. Так, эти два, понятно, они друг другу эквивалентны, мы уже это обсудили. А почему из этого следует, что есть... Ну, представьте себе, что мы можем доказывать все истинные утверждения. Да. А нас интересует, остановится ли какая-то программа. Будем смотреть, не, не можем ли мы доказать, что она остановится. Или доказать, что она не остановится. У нас есть два утверждения. Да. Что P останавливается. Ну да. И P не останавливается. Ну, одно из них, конечно, истинно. Да. Соответственно, если у нас имеется, алгорит... если множество арифметических истин перечислимо, есть алгоритм, который все их порождает, то, соответственно, можно узнать, подождать, когда он породит одно из двух. И, соответственно, узнать, остановится программа или нет. Есть способ доказать все истины? Ну, каждая, да? А... Нет, не, ну, ну, ну, конечно, сп... нет. Есть способ, который... Порождает все истинные утверждения. Есть такой алгоритм, которым на выходе рано или поздно появится любое истинное утверждение. Соответственно, если какая бы ни была программа P, одно из этих двух утверждений истина. Да, ну, вроде бы да. Ну, соответственно, можно дождаться, как, когда одно из них появится, и сказать, истина. Mm -hmm. Какое из них истина? Ну, хорошо, допустим, да. То есть, ну, как бы, если у нас есть оракул, который нам сообщает все истины, то мы, как бы, так про жизнь можем узнать все. Так. В частности, узнать, может, сформулируем то утверждение, которое нас интересует, Остановится программа и спросим. Вот, вот у нас есть это: Докажи нам, пожалуйста, либо это, либо это. Так. Ну, и значит, он рано или поздно, рано если или поздно он настоящий тогда. оракул, рано или поздно среди его выхода будет либо то и другое. Если мы верим, что он доказывает только истины, то, соответственно, мы можем доверять результату этого ожидания, и, значит мы узнаем, становится программа или нет. Угу. Так, хорошо, значит, итак, и так, того... Значит, Если теорема Гёдла не верна, да, то, то значит, есть способ доказать все арифметические истины. Да. И отсюда вытекает, вот как мы сейчас пытались объяснить, что есть способ да про и... любую программу узнать, остановится она или нет. Ну да, типа да. Да, но теперь ну, принципе, уже что, все да. готово для получения противовесных. Ну, в принципе, в, принципе, да, в принципе, да, в принципе понятно, да, что основа программы это тоже агностическое утверждение. Да. Значит, мы Оно даже доказать. конечное, мы так не должны ничего, никаких ну, да, бесконечных. Да. множеств Знаешь, Мы умеем, доказывать, доказывать, мы, мы умеем да, доказывать, умеем устанавливать да. но умеем, конечно, не в каком-то практическом смысле. Ну, это понятно. А да. так, в принципе, если бы мы, мы бы ждали бесконечно долго, там это да. все, то можно было бы доказать у, про любую программу не бесконечно долго ждали, а ждали, ну не было бы ограничений по времени, то мы бы про любую программу могли бы доказать, что она останется или нет. Значит, а, пишет, а да, уже нам ну, Писать-то он будет, вопрос. Пусть, значит, мы, мы, мы доказываем, значит, какой у нас был порядок. Пусть теорема Йодали не верна. Да. Да. Отсюда мы вывели, ну не вывели, а просто заметили, что это означает, что множество истин перечислимо. Это просто по определению есть способ получать истины и только истинный машинным способом. Отсюда дальше следует, что есть алгоритм, который по любой программе. Но ну, по программе имеется в виду, что программа без входа не функция с аргументом, которая при одних значениях аргумента может останавливаться. А при других нет. А просто некоторые программы, которую можно прямо так запускать, которая ничего не запрашивает. В любой программе узнает, останавливается ли она. То есть он не уточняет ничего а, про эту программу. Нет, да? программа, Это, вот, которая ним... говорит, что там input number и ждет, когда ввода с клавиатуры, она не подходит под эту категорию, а потому что в зависимости от того, что будет введено с клавиатуры. Ну или там функция на питоне, которая а, имеет параметр n, тоже не, не, не бессмысленно спросить, потому что это зависит от n. Ну естественно, да. Мы умеем по программе без входа, угу. но ну, отсюда <свят> <свят> <свят> тривиальное тоже замечание, то есть вот что есть алгоритм, который по программе со входом и входу определяет останавливается ли эта программа на этом входе. На этом входе. А -а -а -а. Но это тривиально, потому что мы можем просто этот вход то, что называется compile-in. Мы можем прямо вписать его в программу, получится новая программа, и прием, нее мы, она уже будет без входа, и про нее, про нее мы узнаем, да, становится на Да, наименим. то есть мы можем а, про программу со входом, и э, изфиксировав вход, Понятие становится ли программа? Да. Сейчас будет что-то типа Кантерового ну, вот этого, а -а -а -а. да? А -а -а -а. Ну а ты, а ты думал. Думал, придет там, значит, это будет какие-то новые трюки, а тут все показывает этот старый я фокус вот чувствую, с диагональ, я диагональной конструкцией. Ничего да. другого не будет. Значит, а именно, пусть вот думаю, у, у нас Кантера, напишем да? все программы, Да. но ну, с натуральным входом, ну, можно считать, что входом И, там, F1 от N, F2, TEN. Просто все подряд ну, в порядке возрастания длины, которые, которые наверное, там не останавливаются, там группу, да? ну, которые либо запрашивают, либо получают как аргумент, ну, uh -huh. в зависимости от языка программирования. Но ты просто напишем все программы, неважно, останавливающие, не останавливающиеся. Среди них будут, которые всегда останавливаются, mm -hmm. будут, которые никогда не останавливаются, будут, которые там при одних основных других нет, ну, да, будут да, про да. которых мы не знаем, но вообще бывают такие, про которых не В общем, все, все подряд напишем ни о чем, не волнуюсь. Ну и, а, значит, а, теперь их можно с помощью вот этого этого фокуса их можно исправить. А именно, прежде чем запускать программу, напишем программу FIT. Да. Она, прежде чем запускать программу а, на, на входе f и T с крышечкой. Да. Она запускает f и T от n, предварительно проверив, узнав, что, что останавливается. То есть, ну, такой вот сейф compiler. он никогда не зацикливается. Прежде чем узнать, <с прежде чем запустить программу, он заранее спрашивает. А безопасно ли это, может ли не приведет ли это да? зацикливание как? Сколько времени, сколько будет выяснен ответ, но, да? Но он... этот, этот алгоритм всегда останавливается. Он должен по любой программе сказать, да или нет. После этого он получает этот ответ. Но если ответ, да. что это самое, а если ответ, что не останавливается, ну, говоришь что извините, там, ну, выдает воздух. да? Но нет, он ничего не пропускает. Это тоже программа со входом. F и t от n. Она, она просто на входе n, получив этот вход, она проверяет, остановится ли он. Если не остановится, то выдает какой-нибудь произвольный ответ. Матерное слово. Мы не можем написать матерное слово при детях. Но поэтому. А, но ты бы, конечно, написал. Да, я не Но на самом деле нам не важно, матерное слово или не матерное слово, скажем, пустое слово, которое вроде бы не входит в список матерных. По крайней мере, по нынешним установлениям, скоро, наверное, Роскомнадзор мы... это исправит. Но, а, по крайней мере, вот оно вот это пустое слово, которое значит. Нет, ну, по крайней мере, пустое множество является под множеством множества матерных слов. И Безуслов. с этим Роскомнадзор ничего не сделает. Как ну, это матерным. как сказать, если как следует возьмется, то после. этого. Ну, так или иначе, хорошо. Вот эта программа, Да. То есть если изначально у нас программа всегда останавливалась, то она ничего не изменит. Эта проверка будет тривиальной. А, а, если, нет, если... если всегда останавливался, то это будет просто та же самая фейер. Ну, нет, программа будет другой, потому что она предварительно выполняет как бы эту излишнюю предварительно проверку. Предварительно проверяет, а потом запускает. А потом запускает. Но с точки зрения а ответа запускает. это будет то же самое. Так, да. Но теперь напишем новую программу Fiaty, которая делает, а, запускает вот эту иту проверенную программу на входе и, а потом ее портит. Ну, например, берет что-нибудь заведомо неравное, там, прибавляет единицу, если это натуральное число, или дописывает что-нибудь, или там. То есть мы берем и итую программу, вот эту FF с крышечкой, да. и ее меняем на этой позиции. А что значит меняем программу на Нет, позиции? Нет, просто, просто вот фи, фиаты запускает вот это, получает некоторый ответ. И потом оно берет слово, которое не совпадает, или число, которое не совпадает с этим ответом, например, прибавляя единицу. А, программа должна что-то делать, да, в принципе? Нет, любая программа, она получает свой вход, выполняет какие-то вычисления, выдает что-то на выход. Но если она, например, выдает что-то, что что-то верно, то мы пишем что-то не Она верно, же... Нет, да? нет, нет, нет, нет. Если она выдает что-то верно, то она выдает строку, что вот утверждение там, такое, такое это верно. Такая там да. строка там в коде у тf8. Мы, мы берем вот это, ну или в другом, помните, ходе. Мы к этой, к этой строке просто приписываем еще какой-нибудь символ, номер один. Да, Получается так. другая строка. Нет, мы ничего не делаем такого возвышенного. Мы просто получаем любой другой результат, не совпадающий с этим. Да. Так. Но что у нас получилось? Вот у нас была таблица этих функций. f первая с крышечкой, f вторая с крышечкой, да. f третья с крышечкой. Они выдавали какие-то значения, но если это были числа, <coughs> то они выдавали какие-то значения там, на нуле, единице, двум. И мы берем теперь и ту программу на числе и, А это вот, это будет F, F и T с крышечкой от I. Да. Но это и, вот подправленная. Ну, сначала не подправленная, а потом мы его, значит, как-то портим. Не, нет, я имею в виду, что она уже здесь... А, а здесь она подправлена то не проверяет. В проверяет и запускает И берем уже Пишет, да. Но так или иначе, мы получаем некоторую функцию от ты, которая вот представляет собой эту диагональ. Функцию а ты, да. И она выход, отличает, да, да, И она ее не может быть в списке. Потому что если f окажется здесь какая-то там, равняется F какому-то S-тому, если, если бы она была в этом списке, а она вообще должна быть, потому что это программа здесь, все программы есть. Но здесь она же без... без... А, -а, -а, -а, а. Нет, здесь да, мы писали да. все программы, даже те, о которых мы не думали в этот момент вообще. Просто подряд, подряд все программы. Ну, все программы. Одна из них должна быть фиен, которую ну, бы мы написали программу, что, она да. всегда есть. Теперь да, эта но... программа, мы знаем, что она уже сама всегда останавливалась, поэтому для нее эта корректировка ничего не да, меняла. ничего не меняла. И значит, э, f и т, вот фи равное FST, значит, FST, который от этого самого S, вот здесь вот. Да. Но это равняется там фи от с. И от, оно определено, поэтому и продолжение ничего не изменило. Вот это вот да. коррекция ничего не изменила. А с другой стороны, по определению по это определению. равняется коррекции испорченной. Да, да, да, да, да, да, да, да. Вот оно, да. вот, То есть коррекция испорченная оказалась равна исходному input. Ну но получилось выходу, получилось да? Мы С одной стороны, она у нас в таблице есть. А с другой стороны, мы заранее позаботились, чтобы она в этой, на диагонали отвечала. Да. Соответственно, но ну, получается противоречие этого быть не может. Да. Да. That's all. That's all, слушай. Нет, вот и она. это выглядит сейчас очевидно, и в этом как раз великая заслуга как бы создателей теории вычислимости. Потому что для йодаля, ну, во времена йодаля это было величайшее достижение, некоторый нетривиальный результат, и все такое. А так потом, как если присмотреться. То, и понять вообще о чем это, что такое, какое общее понятие перечислимости, что мы здесь доказываем. Но вот вся эта конструкция как бы тривиальна, и к этому моменту уже была известна Кантеру, и все, и все Да, да, да, да что, что это все тот же диагональный да. процесс. Но, в общем, вот в таком случае первый... Это про... в профиль. Да, да, да, вид сбоку. Но, а, значит, вот на таком уровне... Первоначального поближе, что вот, извиняюсь. Да, на таком да. уровне первоначального объяснения, про, про что теорема Гёда, я думаю, что это некоторый такой вот первый. Ну да, цикл. я думаю, что дальше уже есть смысл просто самим взять учебники и посмотреть, того что. Так вот, вот, у меня это. я даже специально вот торжественно встану. Я хочу обратиться к товарищам читателям, то есть в смысле слушателям, да. то не только, умоляю вас, никогда не рассуждайте о теореме йодаля до изучения доказательств. Сначала изучите, ну вот не то, что я рассказываю, а прямо подробности, что, как доказывается, почему это верно. Есть такая книжка Владимира Андреевича Успенского «Теорема Йоделя о неполноте». Вот это вот тот обязательный минимум. Если человек рассказывает про теорему Йоделя и не читал вот, ну, какое-то ее, ее доказательство, то вот он заслуживает просто... Пусть, как говорили пионеры, нас постигнет презрение трудящих кого? Математиков. Да, да. да ну, в общем, в общем вот, вот позор вам будет, если вы начнете рассуждать про теоремы не изучите доказательства. А вот изучите, потом рассуждайте сколько хотите. Это, кстати, перекликается с теоремой Очень все любят рассуждать про, да. про то, как она связана с реальной демократией. Но э, воспроизвести даже формулировку теорема на самом деле, далеко не каждый может. Нет, нет, это, это скорее, скорее по-моему, надо в этом случае говорить про теорему про эффективность рынков. Что она, это, это вот есть. Ну, она и так непонятно как Эконом... формулируется даже, Эк, э, экономист... у нее нет строгой формулировки, только а вот теорема Эру есть. Если есть там нечто выпукло, то значит что не, а, нет, ну просто те, Нет, просто теорема благосостояния, да. но это да, да но, да. но это, это, это, нет, гораздо больше народу может формулировать теорему, э, да. теорему этого самого Эру де Бре, чем теорему Эру о значит, диктаторе все-таки. Нет, все нет то, в общем, что... не, только вот изучите доказательство потом, пожалуйста. Да. Так, <с> ладно, это первый раунд, если Хорошо. что, это еще не все. Значит, теорема Гёделя о полноте? Вот, сейчас будет полнота. Она была не полнота, а теперь будет теорема о полноте, понимаете? Вот. Так. Она а -а -а. говорит, что всякое истинное утверждение определенного вида так. можно доказать по формальным правилам. А -а -а. Ну, доказуемо. Доказуемо. Вот. Ну, какие тут есть слова, вот, что у нас как бы есть два, а, два подхода. Есть как бы семантический подход. Это такое ученое слово, что мы интересуемся смыслом, там, верно ли это на самом деле, вот в каком-то таком-то самом. Это я люблю. А доказуемо это как бы синтаксический подход. Когда вот у нас имеется даже какая-то утверждение как цепочка символов, угу. и вот разрешено там делать с ним вот это, можно там перенести, ну как делают при ЕГЭ, что перенести из правую часть в левую, изменить знак. При этом не обязательно знать, что там написано, минус это, что означает это минус, плюс, но просто известно, что если переносишь, надо знак менять, и тогда может быть зачтут. Ага. Вот, вот это, это, это синтаксический подход. И вот для некоторых утверждений некоторого класса, эти синтаксические и семантические подходы эквивалентны. Ага. И, собственно, теорема Йо для полноте настоящая относилась, вот, вот класс утверждения такой, что это общезначимая формулы логики первого порядка. Так, хорошо, тогда вопрос тут же возникает, а как она может быть верна одновременно с теоремой неполноте, когда Нет. мы говорили, что не всякое истинное утверждение доказуемо? Нет, ну почему в, в, одно, в одной комнате все лысы, а в другой не все? Нет, это как бы утверждение другого типа. Что вот истины вот это здесь не арифметические утверждения, здесь некоторые совершенно другие утверждения. Ну, вот в случае в классической теоремы Гедаля, это утверждение о, о, о формуле первого порядка, которые должны быть истинна во всех интерпретациях, то технические. Но поэтому это никак не противоречит. То есть, все-таки, все-таки для тех, кто вот, э, был поражен э, вот, э, предыдущим да, и как-то его даже понял. Там, значит, получается, утверждается, что не все истины доказуемые, а здесь утверждается, что доказуемы все истины утверждения. определенного класса. Да. То есть, следовательно, те истины, с которыми мы тогда общались, они, они выходят, все за, предел, выходят да? за пределы этого класса. Вот. То есть, они да. как бы шире, чем это. Да. Вот. Шире. не уже. Ну, а, в принципе, это, строго говоря, даже это другой класс. Они несравнимы. То есть, вот, Но тогда мы вообще не говорили про то, что за класс. Мы просто говорили истинные утверждения. Арифметические те, утверждения. Арифметические ага. утверждения. Ари арифметические. А здесь у нас истинность не утверждений в какой-то конкретной модели, а и общезначимость формулы, то есть истинность ее во всех моделях. Нет, но это техническая вещь, я боюсь, что если мы начнем в это вдаваться, я думаю, что в ну, первом хорошо. приближении можно сказать так, что мы рассматриваем не все утверждения действительно, а только некоторые. Только некоторые. И вот для них этих утверждений действительно все истинные утверждения доказаны. Все, отлично, поехали. Например, mm -hmm. все входящие там... В а, эту, открытую базу ЕГЭ есть изтверждения доказываю. Это же не удивительно. Там же нет никаких нетривиальных. Ну, данных наверное, данных. да. Но, соответственно, но на самом деле вот есть несколько примеров, которые я вот подумал на каком настоящую серию мы для... тут надо вдаваться вот в это. Что это такое? Это требует некоторой подготовки. Я боюсь, что это так надо долго объяснять. Но я подумал, какие есть примеры, которые, на которые можно разобрать. Примеры такие. Первое, это как бы логика запретов. Это то, что называется исчисление резолюций научно. И там вот тоже можно объяснить, почему все, все, все если, если запрет, система запретов полная, почему это можно доказать по правилу резолюции. Это, это од, од, од, одна вещь. Вторая вещь, которая может быть более тебе близка, это система. Ну, это я вообще пока не понимаю. Да? Ну, это не предполагается. Нет, я просто объясняю, что может быть. Система линейных неравенств. Ну, пожалуйста. Ну и третья, которая тоже технически в, каком, в, обы, в обычном в обычном, веще, поле, веще, да? вещественных числах или рациональных числах неважно. Но третья есть, есть пример хороший пример, но он, он тоже, видимо, он выходит за пределы. Вот, вот это вполне элементарно оба, а пример, который выходит за пределы, это теорема Гильберта о нулях. Это тоже как бы утверждение того же класса. Да, вот класса в смысле кого класса? Что все, все истинные можно доказать по определенным правилам. Что вот все утверждения некоторого класса можно по, по определенным Блин, а правилам. что ты имеешь в виду? Вот есть теорема гибельных. Э, да, объясняю. Вот у нас имеется. Ну, для тех, кто. Ну, так сказать, это, это, это нигде дальше использоваться не будет, так что пусть имеет система полиномиальных уравнений. Да, теорема гибельных. x1, 0. x2 Сейчас там умеешь, равно нулю. Да. Ага. И мы ищем ее решение в комплексных числах. Да. И может так оказаться, что этих решений нет. Угу. Ну, просто вот по каким-то таким причинам мироустройства. Ну, например, x первое уравнение это x1 квадрат равно 1, а второе x1 квадрат равно 2. Да. Это как бы вот ты можешь как бы просто в принципе говорить об. Вот их нет там, неизвестно почему нет. Любые причины то а есть некоторый четко ограниченный формальный способ доказывать, что решения нет. А фото состоит в следующем, что можно умножить эти уравнения на такие коэффициенты Q1, QK, и сложить их с этими коэффициентами и получить, что 1 равно 0. Да. И тогда ясно, что решений нет. Потому что если из этих уравнений можно вывести вот по этому единственному правилу сложения с полинеальными коэффициентами, можно вывести, что один равно нулю, то значит решения нет. Ну да. И теорема Гильберта о нуля говорит, что это этот способ доказательства универсальный. Но ну, если только корни да, в некотором смысле извлечь, да, то есть здесь идеал порожденный, там нужно брать. Э, нужно брать корень из идеала. А, то есть не этот идеал. Нет, нет, если бы мы говорили не то, что решения нет, а то, что из него следует, что какое-то там q равно нулю. Тогда нужно было кувка в степени искать в этом идеале. Ну, я имею в виду, что если написано ХВН равно нулю, да, а, ну в данном случае, сейчас, да, я подумаю, вот точно ли верно вот прямо ровно то, что ты сказал? Точно верно. Но это если неверно, надо представим себе, что это, представим себе, что, что, что, что, что это невыводимо, когда идеал, порожденный многочленами p да. 1 пк да. не состоит из всего поля. Тогда он содержится в некотором максимальном ну да, угу. идеале, и, и, ну и да, в факторе да, есть решение да, есть. Да. А дальше нужно объяснять, что если есть решение в факторе, то они есть уже в любом англопатическом замкнутом поле. Ну, видимо, да. Видимо, это верно. Тут нет проблемы, нет, там возводить степень нужно было бы, если бы мы из этих уравнений выводили еще одно уравнение, uh -huh, это uh -huh, немножко другой вариант, но они важны. Uh -huh. То есть это, это все как бы некоторый пример, да, пример такого же типа, да. что вот все истинное... Сейчас, э, то есть все истинное выводимо через... Есть такой, да, конкретный... ты можешь совершенно не понимать ни что комплексный, ни, Ну нет, что там коэффициенты могут быть. Но эти коэффициенты, да. да. Но, но, но ты не можешь не понимать там не поправляя, не ни, ни по про ни идеал, ничего. Просто вот такой есть способ. Тебе данные эти уравнения, ты значит с ними а, так и сяко пытаешься на что-то домножить, получив единицу. Ну просто перебирая да, да все подряд. И это универсальный способ. Решать, ну, тут правда, комплексные коэффициенты, да. но, но можно ли потом решать линейные уравнение? Но это универсальный способ. То есть, на самом деле решения нет, то вот этим конкретным способом можно получить... А, да, по можно перебирать, приведя к линейному уравнению на неопределенные коэффициенты. Можно да, да, да. Ну, ага. Но это как раз то, что я не, не хотел объяснять, считаю, что это народ не поймет так. Это, ну, тут надо разбираться, это надо рассказывать так, дольше. Мне постоянно говорят, не грози ногти. Присылают комментарии, не грызи ногти все время. Я тебе скажу, что если будет единственное, то я... Вот в маске невозможно грызть ногти. Да, да. Вот, плюс маски Но ты можешь на ногти надеть маску. Достичь того же эффекта. Ладно, значит, вот таким образом можно обсуждать из более простых вещей, либо первое, либо второе. Ну давай второе, я не понимаю, что Очень просто, очень просто. Второе как раз, это самое, я все сейчас скажу. Что такое система линейных неравенств? Это очень просто. Мы берем, пишем там 2х там, плюс 3y минус z плюс 5. Uh -huh. да. Ну, давайте договоримся, что они все перенесены в одну часть. Ну да, Допустим, меньше равно. А, все меньше равно было, да? Ну, формально у нас есть какие-то переменные, там x1 xn. У них есть какие-то, допустим, целые коэффициенты, ну или рациональные можно, да, множить, неважно. А, и вот они, значит, требуются, чтобы это... Решение этой системы это такой набор X, -ов, Y, -ов, Z -ов и прочее, при которых все да, уравнения да. группы. Угу. И вот имеется, но ну, некоторые системы несовместны. Это вот ты сейчас раскрываешь смысл общезначного. Нет, нет, или нет, нет. нет. Я привожу модельный пример теоремы Yodля, как бы аналога теоремы идет для некоторой конкретной ситуации. А, Система линейных а, нейрон. давай, давай. Нет, из, из этого примера это не, не будет вытекать. То есть это просто некоторый пример. Это не, не, не то, что просто аналогия, а, а все-таки, так сказать, очень конкретная аналогия. Но, например, но, но, но, но вот есть система линейных неравенств. Она может быть несовместна, то есть нет решений. Ну, например, мы можем написать, что у нас есть три числа, там, я не знаю, и а, там x плюс y больше равно единице, x плюс z больше равно единице. Ну, хор... ладно, я уж не буду их переписывать в таком виде, чтобы было яснее. y плюс z больше равно единице, и x плюс y плюс z меньше либо равно, ну, допустим, тоже единице. Ну, ну в принципе, нулевое... А, почему почему да, нет, эта система нет, нет, не да, имеет решения? Нет никаких решений, естественно, да. Да. Ну, а... да. ну можно нам по-разному объяснить? Потому что из первого и последнего... Обязательно следует, что z равно нулю просто. Ну, меньше либо равно нуля. Э -э... Вот из первого и последнего ну, можно да. вывести, что z меньше О, равно 0. а дальше 0. то же самое простое. Значит, отсюда выясняется, что x больше равно единице, y больше... Нет, не, рав... просто достаточно того, что x больше... x А, x мы рав... по, по, 0, по симметрии тоже, получаем, да. что x... Они 4. все да. должны быть не отрицательны, да. чтобы было это выполнено да. очевидно. А тогда сумма уже никак не может быть больше, больше равно единицы. Вот есть такой способ рассуждения в произвольной форме доказать, что на самом деле вот это самое дело, которое где-то существует... Эта система не имеет решения. Да. А есть некоторый формальный способ. Формальный способ состоит в том, чтобы умножить их на такие коэффициенты и сложить. Да. Ну, надо, конечно, правильно складывать, да. умножать на, на, на коэффициенты одного знака и складывать. И, ну, да. Нет, просто нужно здесь написать минус, минус, минус. Ну хорошо, давай, давай честный здесь. Э Нет, это как раз правильно. Ну давай в таком <клёх> виде. Значит, минус х минус y. А меньше минус x ми плюс 1. 1 да, меньше или равно 0. Плюс 1, 1. меньше, меньше либо ли равно, равно 0, 0. Видимо, так, да? Да, минус x минус z там, и так далее, да. Меньше равно 0. Да. Ну и последний просто x плюс y плюс z минус 1, да. И утверждается. Что надо их умножить, такие коэффициенты, получить, что 1 меньше равно 0. Mm -hmm. И что это всегда можно? Вот, но в качестве тренировки можешь попробовать сейчас подобрать коэффициенты. Какие должны быть коэффициенты? <coughs> Значит, нужно, чтобы что получилось, что получилось, чтобы один меньше равно. Надо для же, все x, y, z сократились, uh -huh. осталось бы только... Тогда здесь всюду вдвое меньше должно быть, чем здесь. Напишем один. Ну просто. давай так, здесь один, здесь один, здесь один, здесь два, а потом мы поделим на что-нибудь. А не надо ни на что делить, все уже хорошо. А, все равно. Э, да, ну да как, правильно, x да, все, все, все, все. Все x, x, хорошо. 2x, да. 2x, y, да. y, 2y, да, z, z, z, 2z, все, z 2, z. Остается раз, два, три и минус 2, и минус 2, 2, 2 да, все, да, 1, 1, 1, 1, 2, действительно, все четко, да, получилось, да. То есть я Ты решил ее методом формальный такой. Ты формально доказал ее противоречивость по определенным формальным правилам. И это можно сделать, вообще не понимая, как это делают школьники, смысл значения буквы x и y. Угу. А можно пытаться по существу рассуждать, не ограничивая себя никакими значит, формальными рамками. Так. И вот теорема о полноте утверждает, что любое, что ничего, ничего более, что это одно и то же, что если каким угодно, по каким то неизвестным причинам система это все не имеет решений, то это всегда можно обосновать по этим формальным правилам. Вот это в точности, в точности как бы... Теорема Гёделя о полноте, но вот для класса, для класса этих неравенств. То есть теорема Геодаля о полноте для класса этих неравенств утверждает, что если мы суще по существу изучаем, то на самом деле можно не изучать, а просто всегда существует. То есть если мы по существу поняли, почему нет решений, да. то мы можем на самом деле найти и коэффициенты, которые придут к формальному. Да. Не, надо понимать, не, не надо понимать, что мы можем, это на практике, что в принципе, может быть, какие-то какие простые доказательства, что чего-то нету, а когда мы начнем их переводить в это самое, мы запутаемся, не найдем, да, там да, получится нет, очень смысле, длинно там и так существует. далее. 11, и так далее. Это общая гарантия, что такие, такие а. формальные доказательства существуют. Так, хорошо. Есть, ви видно, что но это как бы не ко всем утверждениям относится. Теорема Ферма mm -hmm. так не запишешь. Поэтому нет противоречия, как бы общая теорема Гёделя да, говорит, Да, здесь очень узкий класс, сумма? это просто задача да, неравенства да. и все. А, ну, в настоящей теореме о полноте класс более широкий, но тоже все-таки. Ну, да, в, в, в Гильберте и, тоже, это совершенно понятно, что да, происходит. Да. Любые полиномы выписываешь и mm -hmm. да, если это... Чтобы доказать, что система полиномиальных уравнений не имеет решений, всегда можно а, в комплексных числах, в комплексных числах всегда можно mm -hmm. значит, рассматривать и, только и, такой да, формальный способ. Как, сложив да, и с какими-то да. много... полиномиальными коэффициентами, получить противоречие вида 1 равно 0. Да, да, да. да, да, да. Mm -hmm. Так, ну ладно, логику запрещения бог с ней, На да. теперь ты расскажешь э, более подробно, что тут... Нет, я, я могу доказать вот это просто. А, доказать э, про Что если система линейных уровней неравенств не имеет решения, то совместно. Существует... То формально можно из нее вывести, что один меньше а. равно 0. Это, это вполне постижимый факт. Ну, я думаю, что это интересно. В принципе, интересно. Ну, хорошо. А потом мы вернемся к главному или нет? Нет, но или мы не можем это не объяснить, можем, да, не да? объясняя про логику. То есть, Я могу начать а, рас... я, понял, да, я, я могу пор... начать рассуждать как философ, но это подаст плохой пример. Это, это лучше да, сослаться на книгу тогда. То есть сейчас вот на, на примере неравенства мы да. это сделаем, а уже все остальное народ... Да, да. ну а... народ или прочтет или не прочтет, но по крайней мере имеет а. такую возможность. Хорошо, тогда давай расскажи, почему действительно... Хорошо. да. Так. Система линейных неравенств. Давайте я скажу еще раз подробно. Понял? Ну, ага, пусть давай. понял, но будет написано. Да. Система линейных неравенств у них имеются переменные. Ну, пусть они будут какие-то там x1 и xn, может быть их сколько угодно. Да. И неравенство содержится эти переменные. При этом неравенство мы всегда будем записывать, ну, так, перенеся в одну часть. Ну да, тут no? еще придется один индекс ввести, а, ну или так, да, через разные буковки у разных строк. Вот это называется система, sí. <coughs> uh -huh. система линейных неравенств. Да. <t> <к exhale> И, Ну, естественно, понятно, что значит, есть понятие решения линейных неравенств, это набор чисел. Ну понятно, что если все неравенства выполнены, и система называется несовместной, угу. если решения нет. Ну да. По каким бы то ни было причинам. Да. Это как бы такое семантическое понятие, что угу. числа, а вот вот эти все коэффициенты, ну будем считать, что все это там рациональные или целые числа, если а рациональные, то можно умножить так, чтобы стали знаменателем попали, но, ага. пока ну, это не все равно. Ну, пусть, пусть, пусть то есть можно считать даже целыми, да? Ну, можно считать и целыми, но удобнее, потому что мы это будем делить, удобнее разрешать произвольные рациональные. Ладно. Это Несущественно. Значит, несовместность, это говоря ученым способом, это семантическое свойство. Семан... Смысловое, да? Да, семантика это смысл. Не существует решения, и все, да. вот кто-то принес тебе, и говорит, ты математик, да, у нас вот лодка наша крейсерная должна двигаться согласно решению. этой Начальство требует же выполнял все вот это. Вдруг оказывается, что... Просто вот начальство может завернуться в блин, решений нет, хоть хоть ничего не делай. Но это как бы абсолютно семантическое свойство. А теперь есть еще синтаксическое свойство, которое на самом деле эквивалентно, но чтобы подчеркнуть, что оно синтаксическое, я говорю, что система противоречива, противоречиво если можно вывести противоречие следующим способом если можно умножить Давай такие, это там, да? умножить на такие коэффициенты там да d ну я не знаю там альфа бета и прочее ну да тоже рациональные, не отрицательные да? рациональные да угу. так чтобы после этого все сложить и получить что 1 меньше либо равно 0 то есть все иксы сократятся а от этого останется один. Да. Ну а справа 0, он всегда 0, поэтому. Ну мы, да, да да да Мы да, так договорились, равно, да. что справа ноль. Если есть. можно. Ну, известно, что неравенство сохраняется при умножении неотрицательное число. Поэтому, если бы были решения, то тогда бы, а было бы решение вот у этого, да. этого неравенства, у которого их нет. Ну, значит, противоречивые являются подмножествами несомненно. Да, поэтому так как бы mm -hmm. ежу понятно, что если противоречиво, то несовместно. Не это тривиально. Реально. А вот как бы аналог теоремы Гёделя для, для этого класса утверждает, что это на самом деле э, полный способ, что вот эта наша формальная теория, вот сложение неравенств с коэффициентами, она, так сказать, полна что все, что на самом деле не совместно, оно будет и противоречиво. Индукция? Да, нет, но это я так, я так все торжественно говорю, потому что доказательство более-менее тривиально. Ага. А ты, наверное, это слышал, потому что в экономике это известно под теорем, от, от цена теоремы фон Неймена Моргенштерна о цене игры. Ну что но, такое, да. да а -а -а. а, доказательство довольно простое. Там какие-то опорные строятся. Нет, нет, нет, нет, все гораздо проще. А, Доказательства. Нельзя да, взять пересечение гиперплоскостей и опорные Но тебе нужно доказывать тогда там лемму фаркаша. Ну, это, да, в общем, да, ровно, да, ровно да. это и да, есть, да, есть доказательство. Ага. Так, давай. Чтобы... Доказательство очень простое. Да, Значит, индукция по числу переменных. Только развернись, наверное, если ты ну, сейчас я. вот так, да. Ага, вот так. Индукция так. по числу <coughs> переменных. Так, да. Значит, индукция по числу переменных. А, ну, допустим, переменная одна. Да. Тогда у нас есть какие-то А0 плюс А1х меньше чего-то. Да. B0 плюс B1х меньше чего-то. Да, и там решений да, нет. нет. И решений нет. Но на самом деле, ну, если мы от, от, не будем такими формалистами и разрешим mm -hmm. переносить в другую часть, то можно и делить на А1 и b 1 да. то тогда это означает, что x, допустим, меньше или равно чего-то. Да. X больше, какие-то неравенства, у которых да. были коэффициенты положительные, будут после деления, что x меньше или равно константа да. какой-то. А ну, здесь я, кстати, запишу, здесь 0. А какие-то будут, что x больше или равно чего-то. Да. Ну и что означает, что эта система неразрешима? Не, не, не несовместно. Ну, значит, Это значит, что да все, тут, те, да. те, среди верхних значит, у нас какие-то верхние границы, а есть какие-то нижние границы. Ну, да. они, вот. Но если все нижние границы меньше всех верхних границ, тогда можно конечно, что x взять любую точку, ну, одну единственную или, или все. А значит, э, несовместность означает, что есть какая-то нижняя граница, которая mm -hmm. больше верхней. То есть x меньше либо равно какого-то там альфа, x больше либо равно бета, и при этом, кроме того, бета больше альфа. Да, да, правильно. Но значит э... Границы зашли друг за друга. Границы зашли друг на друга. Но это означает, что ровно из этих двух уравне... неравенств можно получить противоречие по нашим формальным правилам. Ну почему? Что, что значит, что х-меньше равно альфа? У нас было минус х. А... Нет, х-минус альфа было меньше равно нуля. Да. А х больше равно бета было, что минус х плюс бета тоже меньше либо равно нуля. Ну да. Если мы эти два, ну на самом деле они могли быть с коэффициентами какие. то Ну вот я думаю, коэффициенты можно Но оставить коэффициенты упражнения, у упражнения. Да. А что упражнения? Мы разрешаем умножать на любые ну, коэффициенты. Ну да, да, на любые коэффициенты. Поэтому а, неважно, если мы записали здесь уравнение с какими-то не теми коэффициентами, я, то что это всегда можно скомпенсировать. Положите, здесь отрицательное, значит можно э, Но, Значит, если мы просто, 0, просто, да. просто сложим, то получим, что э, а -а -а. бета... Минус альфа, альфа меньше ли 0. а больше альфа полноводная. у нас больше альфа, то есть у нас получится некоторое положительное число. Но остальные на 0 умножаем. А, а мы хоть. Да, остальные мы нам вообще мы умножаем на 0, а вот эти два берем с такими коэффициентами, ну, чтобы а вот здесь вот вот получить единицу. Вот Но это да. надо еще умножить на что-то. Да, первый шаг индукции совершенно ясен. В общем, ясно, что делать. Найти два противоречия друг другу. Тут на самом деле будет из этих при одном переменам, будет какая-то часть с плюсом и какая-то с минусом. Нужно взять самое сильное из всех. Из той группы, из из этой. И ограничиться ими. Потому что именно они будут уже друг другу входить в противоречие, кстати. В частности, мы доказали такой факт, что если система с одной переменной система противоречива, то есть просто два уровня, которые друг другу противоречат. Самое сильное туда и самое сильная обратно. Ну, это тоже не бог весь какое достижение, но тем не менее это верно. Значит, про одну переменную мы да? разобрали. Да. И шаг индукции, однако. Господа. А, но а там шаг тоже индукции. не боквы, что. Шаг индукции. Индюкция. Я тут но... видел индюка. Позавчера в больших котах настоящего живого индюка, огромного. Он делал так. <музы> <музы> И смотрел на меня. Вот ну, э, а ты тоже делал вот так Я смотрел на него. Да, я научился говорить да. по индюшаче, понимаешь? Вопрос, кто выиграл. А потом его э, супруга, индюшка, прыгнула с криком э, вот так вот, с хлопаньем крыльев в мою да. сторону, но не достала, потому что был забор. Да. А, да. Странно, она я, думал, что она, нет, я думал, что она прыгнет на него и будет орать мне уже что не связано с этим придурком. Но Нет, нет, нет, она, вступилась. нет она, она вступилась. А я умел, я, уме, я умею кричать почти всеми голосами зверей. И вот Но. индюк у меня не входил в это вот, э, множество да, сейчас да, вошел да, теперь. Да. Нет, есть такая кьеса Шекспира, в которой некоторые товарищи говорят, что я духов вызывать могу из бездны. А другой им отвечает, и я могу, и каждый это может. Вопрос лишь явится ли они на зов. Вот, да, но, а, вот, но вот и, дёп, и, и, дёп, того, и условно, меня понимал. Да. Э -э и чайки, очень хорошо, правда, чайки понимают меня очень, очень, очень специфично. А Они Для меня делать, да, да. Это, просто. Но вот, это вот, реакция многим свойственна. Ладно, хорошо. Значит, шаг индукции. Представить себе, что у нас имеются некоторые переменные, мы одну переменную какую-то выберем, ну, например, любую, x1. Да. И сделаем то же самое, сделаем то же самое что мы делали раньше, то, что называется, разрешим все неравенства относительно переменной на x1. То есть ну, у нас могут быть какие-то неравенства, в которых вообще коэффициент был равен нулю. Угу. Ну, тогда мы их оставим. Значит, вот с ними ничего не сделаешь, будут неравенства без x1. Без x1, да. Так. А дальше мы, тех, в которых x1 реально есть, да, мы все так же сделаем. Мы перепишем, что x1 либо меньше какого-то. Какой-то комбинации x2, xn с какими-то коэффициентами, ну да. плюс еще какой-то свободный член. Их сколько-то будет. И сколько-то будет у тех, которых больше. Ага. Все теперь же нельзя сказать, все, какой из все них Неизвестно. Но все неравенства разбиты на три группы: те, в которых x1 нет, да. те, в которых x1 входит с положительным коэффициентом, это вот эти. Да. И те, которые входят с отрицательным коэффициентом, это да, вот эти. Мы, на, я, я их записал как бы в виде разрешенного относительно x1, но в принципе это некое как бы, сокращение. Глядя на это неравенство, мы понимаем, что его всегда можно переписать в таком ну, виде, конечно, но просто да, вот, значит, конечно, так удобно привести, да, потом. Вот. Да, да Но шутал. теперь из этого мы хотим написать некоторую систему уравнений, неравенств которые не равен, без x1. Но эти мы переписываем без изменений. Да. А эти мы делаем так, что если что-то меньше x1, а что-то больше x1, то мы пишем, что вот это меньше либо равно вот это. А-а-а! Нет, ну тут не надо быть за техником, чтобы понять, что так надо, что можно с ними еще сделать. Если мы знаем, что x1 больше чего-то, а x1 меньше чего-то, то естественно, что то, чего он меньше, должно быть больше того, чего он больше. Да, но почему обратная сторона? Значит, если у нас имеется, ну надо понять, если у в таких неравенств, там, я не знаю, k, а таких неравенств L, ну, то да, этих у нас будет довольно KL, много, да. их будет KL штук, мы да. каждый из этих комбинируем с каждым из этих. Да, и понятно, что эта система следует из этой, По, И а, Во-первых, она следует, следует семантически, потому что ну, есть ли что-то между ними, но кроме того, она следует и синтаксически, потому что если а. мы можем, вот если у нас есть такие неравенства, то мы можем получить из них вот это неравенство просто Сложить. с сложением. Да. Но ну, если мы перенесем в другую часть, ну, там x1 сократится. Да. То же самое на уровне меньше равно нулю тоже произойдет. Ну, как бы, мы, мы, Когда мы говорим, что складывать их нужно с неотрицательными коэффициентами, ну можно... можно ну не, не ну, Тут все понятно. Это... Такое правило вывода, что если a больше b равно и b больше равно c, то a больше равно c. Реально в наших терминах означает, что у нас имеется b минус а меньше или равно нуля и c минус b меньше равно нуля, И мы их складываем, складываем b сокращается, и получается, что c минус а меньше равно 0. Поэтому, когда я говорю, что вот это неравенство, если не комбинация этих с положительными коэффициентами, это тоже, ну вот как бы следствие... И есть эта самая комбинация. То есть тут, тут, тут, тут все синтаксически. Нет, я закон. вижу, что можно вывести отсюда это и семантически, и синтаксически, но да. не вижу, что отсюда это обратно следует. Значит, нам надо доказать. Значит, мы, значит с чем-то согласился, что, что если система 1 имеет решение, да. то 2 имеет решение. Это семантическое утверждение. А... Сейчас, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. А... Сейчас, если один имеет решение, то 2 э, то э, да, имеет то же самое решение. Ну, не то же самое, потому что в нем нет x1, ну, но да. если остальный набор имеет. С этим ты согласился. Но просто, это, да, но это как бы очевидно, очевидно потому очевидно, что это транзитивность. Да. Следующий шаг, что если один не имеет решений. Вот, вот, да. Это тоже пока семантически. То и имею. два не имеет решения. Да, а вот это почему? Ну или наоборот, почему, если 2 имеет решение, то можно один имеет да, решение. Да, -то Пусть 2 имеет решение. То есть можно подобрать так, чтобы вот все эти были меньше всех этих. Да. Спрашивается, ну у нас уже есть какие-то x2 и xn, и при этом вот эти все неравенства а, выполнены. Ну, x1 просто, а кроме того, все эти, это мы уже проходили вот да. в одномерном случае. Если есть, есть семантическое между... решение вот этой системы, да. это набор x2 и так далее, xn, да. то тогда я просто могу заметить, что так как все эти границы ниже всех этих, то да. существует, то есть, существует ну, решение x ними, Да, аксиом полноты и так далее. Да. Да. Да. Ну нет, не, ну, это не важно, просто да, максимум, да. Из этих, да. максимум из этих, и минимум да. из тех. Это... Конечно. Вот, да. Да. Ну, в общем, они вот так, и знаешь, здесь есть кто-то. Да. Значит, теперь, что мы хотели доказать? Нам, надо, мы, нам было известно, что один, а, значит, один, у нас не совместно, э, но ну, это, собственно, тренировка, это наверное, нам не понадобится. Но так или иначе, один у нас было не совместно. Да. А, а, нет, нет, нет, как раз, как раз, хорошо. Из этого мы вывели, что два не совместно. Вывели. Потому что если два совместно, мы их с одним ставили. Оно да. Совместно. Отсюда мы можем вывести, что два противоречивых. Да, правильно. Это предположение индукции. Да, то есть мы можем вот эти снабдить коэффициентами да. и сделать из них один меньше или равно 0. Да. но эти на самом-то деле же получались из этих тоже, с, коэфф... да, с отрицательными коэффициентами. Лекции, да. Поэтому реально в итоге да. мы получим коэффициенты, э, просто исход... какие-то коэффициенты при исходных уравнениях. Ну да, как и получим противоречие, значит один противоречивый. Да, да, да, да, да, да. Так что никакого... Это самое, ловкость рука никакого Ну да, тут чувствует. вот а, ключевой момент понять, что вот эти вот границы, они, они x1 просто вставляешь внутрь и все. Да, это, да, то есть это да, вот да, это вот да, важно да, было. Да. Вот, и что это эквивалентность, а не, не следствие. Ну вот такая вот, да, значит... Ну научно это называется да? элиминация кванторов, реально. Ну там вот этот, uh -huh. этот трюк, что мы как бы квантор существования по x1, вот у нас, у нас было утверждение, что существует x1, которая меньше чего-то и больше чего-то. Да. И вот этот квантер можно, как говорят логики, элиминировать, заменив просто на то, что вот те, которые, которых он больше, должны быть меньше либо равны тех, которые он меньше. И это будет утверждение, равносильное вот этому утверждению существовании, но уже не содержащее самого этого квантера существования. Elimination. Because, because, because of one man. Помнишь? Да. Рок-оперу «Jesus Christ Superstar». Да. Да, ну прекрасно. Слушай, спасибо огромное, друзья. Видите, как интересно. Я, ну, я не буду говорить, что я никогда это не видел. Наверное, когда-то видел. Но Но, это давно, самое простое да. доказательство теоремы фон Неймана о цене игры, а да, на самом ты... деле как бы ровно это и доказывается, что если не существует стратегии для одного игрока, это означает, что некоторые системы не, линейных неравенств не имеют решения. Да, угу. А вот причина, по которой она не имеет решения, что их можно сложить. А то, то с какими коэффициентами их складывать, это, это самое, это как раз будет решение стратегия для другого. Да, прекрасно. Но теории игры это ты уж сам разбирайся с ними. Ну но, да, нет, а, ну, это очень но, здорово. Но, в принципе, да. там ну, а классно. Да. Ну вот, видите, вот у нас получилось такое введение небольшое в теоремы для полноте и неполноте. Да. Ну не еще, еще должны... раз умоляю вас, не изучив да, полных да. формулировок, никогда не рассуждайте там пьяными, трезвыми никогда. Вот, так сказать, такой запрет. Ну да, есть мне. такой, это есть такой. Есть такой кодекс вот, математической рыцарской чести. Да, что вот э, человек никогда не применяет э, утверждения математики, в которых он не понимает, в дискуссиях, вот непосредственно их. Нет, ну, нет вполне честно сказать, что мы доказали что-то там с использованием гипотезы Риммана, не умея ее доказать. Нет, -не нет, я имею нет. в виду вот... философские. Мы же только о философском. В разговорах философе, с философом надо ограничиваться тем, что им понятно. Тем самым это уже заведомо должно быть понятно тебе самому. Поэтому надо говорить просто и доходчиво. Ну не, да, нет, понятно, Есть такая правда. история про Эль. Илья... Я, вот, я могу сказать, что я, я, у меня тоже вот, возникает некое пере... у меня внутреннее передергивание, когда мне даже вот... Я сам, ну ты сам знаешь, что я небольшой как бы, фанат какой-нибудь демократии, что-то такое. То есть теорему Эру, я бы мог ее использовать так. Это было бы, может быть, удобно. Я ее знаю, формулировку знаю, да? да. Но я не использую, потому что мне кажется, что математическая ее формулировка... Она все-таки достаточно далека от реалий. Ну вообще, вообще, как бы э, так сказать, э, она... где имение, а где наводнение, да. Ну вот, ну, да, ну, и поэтому я не использую теорему Эру, как говорю, вот видите, говорю. Вот, э, может быть, какой-то высший смысл в этом всем есть, я имею в виду в теореме Эру и ее применение к реальной демократии. Может быть и есть, но мне он неизвестен, вот так скажем. Вот, а в реальной ситуации, реальная ситуация она... Она как бы всегда сложена, запутана там и так далее. Нет, есть апоклифическая история про Эйлера, который, который, вот ты знаешь, когда Дидро якобы приехал. Я при, знаю, он якобы, якобы как-то его... Эйлер якобы ему сказал, что вот что-то такое научное... было это нет, да? То есть в интернете не, нет следов не того, пон... что... Ну это надо разбираться. Да, это вопрос открытый. Не нет, не но не нет, но то, что Эйлер был глубоко верующим человеком, вопрос абсолютно закрытый. Ну, закайфил. тогда иначе... Нет, Бах... нет, нет, нет. Так, очень много было в это время уже таких. Ну, скажи, Бах вот писал сначала писал место для католической церкви, а потом выяснилось, что там как-то зарплаты плохо, и он. Ну, пере... Нет, были разные люди. И он, после, были при этом ему через... пришлось подписать целую такую бумагу, что он считает истинным там вот А, Б, С. И считает ложным ДЕФ, как он совершенно... Нет, не но все равно никто не заставлял там никого раз в день встречаться, там обязательно вечером в семье, на часовую это... молитву. Нет, это, это, это, это, это чисто Эйлеровское свойство. Все-таки здесь не отнимешь. Нет, ну математики вообще немного не в себе. Это математики, верно. Да, да, среди да. математиков, да, как мы отмечаем. Да. Ну ладно, это, это, это уводит нас все. в сторону Вот темы. А тема, да, тема совершенно да. замечательная. И спасибо огромное, Саша. Ладно. Маткульт, привет, друзья! тан помоги мне сдать матан, Саватан, Сафотан, помоги мне сдать матан, Саватан, Сафотан, Помоги мне сдать матан, Сапатан, Саватан, Помоги мне сдать матан.